Помните вам, сколько полных лет? 58 58 Еще раз, значит, у нас правая нога правая сильно нога болит, отнемела да. Уменьшилась в размерах, да. Да, в ширину Из-за чего у нас получается смещение таза идет сюда вверх Соответственно, вот она и короче была, то есть на нее идет большая нагрузка Усыхание, какой-то нерв пережат мы вот, вот колено уже не смотрели. Пока а по болевым синдромам мы нашли раз, два, три, четыре места, пять. Крестец, крестец, колени Смущен, не гнутся, колени не гнутся. И ступня тоже. Ступня правая. Правая ступня. Правая да, ступня. Нормальная, правая ступня. При ходьбе это не гнется вот так, не ходит. Так как таз сюда развернут и повернут, а, вот, вот эта сторона у вас вот так развернута. Да, грудной отдел несколько позвонков вместе срослись практически. Из-за этого болит правая рука. Какое напряжение сильное. Вот сейчас боль пояснится. Ну, конечно, больно. Я пытаюсь раз сейчас больно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Сильный перекос, конечно. Практически вот эта нога на 3 сантиметра, короче. Вдох, выдох. Посильнее нога-то, да. Это совсем прям никакая. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вот, ну, там только станет. Все, отлично. Вот ты через стола. Здесь очень сильное напряжение. Боль дает левый грудницу. Ну, вытянул я вам. Да. Вытянул. Все позвонки вместе. Вот только. Вот первое расстояние между позвонками. Вот он, все расстояние. Из-за того, что ходите в сутульной позе, угу. любите сидеть в сутульной позе, плюс ноги любите на ногу закладывать. Это есть. Да. Вот. Весь отдел. Вот первое расстояние между, между остистыми отростками. До этого практически не прощупывается. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот, вот они пошли, поддаются. Хм, Хорошо, да. Патеты. Здесь боль осталась? Нет. Ушла, а было больно, да? Нет. Дальше здесь? Нет. Нет. Здесь вот не было, есть? Сейчас появился? Нет. Нет. Вот здесь было. Было. Есть? Нет. Нет. Здесь было, есть? Ну, Маленькая есть здесь есть мышцы есть здесь тут меньше боли. Ага. Боль в руке какая была до этого? Правая плечо. она постоянно болит или как? Постоянно? постоянно. Сейчас. Сейчас почувствую. Не так. Нет. Так. Есть боль? Так, есть. Ну, тут мышцы еще напряженные. Ну, мышцы есть меньше. Вдох. Выдох. Встаю. Копчик поставить уже надо. На эту сторону. она пошла. Нет у меня претензий. Их с нога. Да. Вдох. Вдох. <свес> Сейчас потихонечку начнет и руку отпускать. Здесь еще боль сохраняется? Маленькая, да? Маленькая. Мышцы, конечно, болит. Основное, то распустили. Звонок на место поставили. <свес> вот это мягенькая, хорошая. Вот это хорошая но лучше чем было нужно чтобы отошло от того что сделали уже да -да. и мышцы сами разойдутся чуть поле то что боли боли уйдут это однозначно у нас было было слева здесь здесь здесь здесь здесь Здесь было Осталось, здесь ушло Здесь меньше, здесь чуть больше Стало да. Здесь тоже сильное стало Но ну, сильнее стало давайте просто. Я сейчас шею опускаю вашу А вы на меня толкайте Тяните, толкайте сильно на меня Толкайте, толкайте, толкайте, толкайте. Вот она. Вдох Выдох Вот она Уже не хочется сутулиться, да? Неохота сутулиться уже На сколиоз убрали Болела рука, сейчас болит? Нет, не болит Вот она и встала на место Вот здесь было больно, поехали здесь, осталось? Нет, больно Нет Я забил два года, пару Сколько укол взял? Сколько укол, миллион за год сто шприцов уходило. Да, за год, короче. Ощущения, расскажите свои. Я бух, хожу нормально. Ногами я не хромаю. Видите, не хромаю. Перестал хромать. И вот у меня ступь этот. Вот это двигается. Ступня начала двигаться. Да, но только напряжение вот это место. Ну... Напряжение. Два года... Два, два года? Я? Два года не работало. Это, И этот.. Без не хромает, боли нету. На славу.